Здравствуйте! Продолжаем просмотр видео по изготовлению трубогиба своими руками для профильной трубы. В той части, первой части я остановился на изготовлении каретки. Продолжаем просмотр. Каретка изготавливается из уголка 25 на 25 высота, уголка 22 сантиметра. Здесь она расположена после достаточно. Пластинки эти 80 на 80, но при обточке у меня они получились 75 на 78 мм, винт этот на 80 мм, ее достаточно, рукоятка это на 25, ее тоже достаточно, можно и меньше. Вот, вот этот вороток, на вороток я заменил, тут была рукоятка такая же самая, как и вращающая воротком, она лучше идет и удобнее, потому что усилие располагается на две стороны равномерно. Вот. Длина ее 35 сантиметров воротка достаточно, держать легко. Спира было вот таким меня вороток, она неудобно. Вот эта ручка меня съемная на 25, можно ее на 23. Вот сейчас я ее сниму, тяжело подается, но сейчас она снимется. Вот сняла ее, вот она одевается у меня на вал, соответственно просверлено сквозное отверстие и шпинтуется болтом диаметром 5 и потом сверху еще закручиваю барашком. его хорошо закручивать руками без ключа очень удобно хорошо и быстро все это подается при установлении правильного ролика чтобы они располагались мы берем обыкновенный профиль 20 на 40 дам от меня вот его ложим на ролики и смотрим прилегание буртика. Буртики должны прилегать плотно к данному профилю, чтобы не было никаких зазоров. Если есть зазоры, то мы смешаем ролик один, первый или третий, в то или иное направление, чтобы буртики прилегали ровно. И по горизонтали также самое смотрим, чтобы они тоже были ровны, чтобы не было здесь никакого зазора. Буртик должно прилегать ровно. Самое главное это, чтобы была горизонталь ровная. Ну и, соответственно, не было перекоса вперед или взад. По высоте роли не играет. Выше, ниже один он роли не играет. Либо была бы параллель ровно. Если вот так будет, она перегиб неровно, то, соответственно, будет идти пропеллером данный профиль при гибке. Внимание обращаем именно на горизонталь ролика. И чтобы направляющие буртику были они ровные. И если мы правильно установим первый и третий ролик, то профиль будет гнуться очень ровно и хорошо. Сейчас развернем ее, чтобы профиль объяснить. Данный ролик расположен друг на друга на расстоянии 40 см. Расстояние от среднего ролика до первого и до третьего одинаковое по 20 см. Первым первом ролике у меня запрессован подширник снаружи, а в третьем ролике подшипник в самом ролике идет. Здесь у меня свободное вращение ролика. Здесь подшипник у меня находится наружу, а здесь подшипник в самом ролике находится. Сам вас плотно садится на саму станину крепления ролика э, данного профиля. Я думаю, что будет устойчиво, нормально. Сам валик я не привариваю станины, чтобы потом в случае замены подшипника можно было свободно его снять и заменить подшипник. Для того, чтобы трубогиб работал правильно, все эти условия необходимо соблюдать. При несоблюдении данных условий трубогиб не будет правильно работать сейчас покажу как работать каретка вот каретка вот так она работает свободно имеет расход. ход поэтому направление должно быть плотно а в горизонтали сам ролик должен выбирать уровень плоскостей горизонтали первого и третьего ролика по которым идет сам профиль обязательно это надо соблюдать легко она подается мы как видим уже дуга приобретает свою форму и диаметр 3 метра данной дуги у меня будет завершаем последний этап прокатки профиля и увидим что форма приобретается как должно быть вот сейчас мы ослабляем винт чтобы снять данный профиль придержим чтобы не ушел далеко и вынимаем Вот так выглядит у меня уже дуга в нормальном состоянии. Сейчас мы поставим ее к месту. Вот так выглядят у меня все дуги, которые заранее я прогнал на данном трубогибе. Все ровно, все нормально. Меня лично устраивает. Подводим итог работы трубогиба, сделано своими руками. Все выявленные недостатки, которые мне пришлось увидеть в процессе гибких труб, объясняю. Первый недостаток – это ручка, которая была у меня вот такая, как здесь, я ее заменил на воротковую. Длина воротка вот эта, 35 см, она удобно прогибает и прижим легко получается. Это первый недостаток, который выявлен мной. Решается воротком намного удобней, чем поворотная ручка. Второй э, недостаток, который был мной тоже выявленный, сейчас разверну ролик, чтобы лучше видно было, это сделал я буртики два сразу. Не надо делать два, один буртик делать, второй делать свободный. Чтобы когда придется нам гнуть профиль, меньшим сечением, примерно 20 на, 20 на 20 или 25 на 25, то буртик этот должен прилегать плотно к данному размеру профиля. И тогда мы можем регулировать, как направляющий этот буртик будет и на меньшее сечение профиля. У меня вот это тоже недостаток, я считаю. У меня они выточены прямые, несъемные. А так надо, чтобы было кольцом сделано этот буртик один, и он будет подвигаться по данному размеру профиля это второй недостаток поэтому лучше сделать кому если придется делать буртик съемный третий недостаток ролик, который вот здесь на каретке расположен буртики совсем не нужны тут прямой ролик, зачем лишние затраты и буртики эти не нужны это весь итог просмотра моих наблюдений за работой данного трубогиба все недостатки которые мной были замечены я их здесь огласил вам делать вывод что полезно а что не полезно пишите свои впечатления на страницах просмотров видео нравится вам или не нравится хотите быть первыми получать известие о добавленных новых мною видео то подписываемся на мой канал. Всем желаю успехов, всего доброго, до свидания.